Hi, с вами Майнкрафта. Сегодня мы продолжаем провопай круг по скайплоку. Я за кадром сделал, ну, поставил тобор и загнал всех животных Очень легко и быстро. Вот так. И на эту серию я поставил задачу ломати а блок и поставить побольше забора. Например, для свиньих ушек, потом для курочек, для кров и для овец. Для этого мне приходит все много дерева добывать. Ну это ничего. У меня этот, этот, это дерево вот тут. И у меня лопата сломалась. Так, пока что построю место, так думаю, вот столько раз, два, три, четыре, пять, раз, два, что если это вот так, раз два, пять. раз, два, три, ага это раз, раз, два, три, четыре, да, четыре подойдет, вот сюда. И вот могу уже загнать живой. Поставить собор. Раз. Раз. Вот сюда. Раз и вот сюда. Ну и вроде как должно быть одинаково. Два, три, один, два, три. Да. Вот это, например, мне для... Будет. Я... Я своих свинюшек люблю. Значит, будет это место для свинюшек. Оп. зато остров. И все свинюшки... А, мне морковки нет. Оп. Ну давай. Поймите, ты, например, в один блок. Давайте, давайте, давайте, давайте. Идем, идем сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Так, давайте, вот так. Такую же тактику. Это будет подальше, а этот будет поближе. Давайте. Ладно, это, давай сюда, этого. Поэтому я просто так запихну чуть-чуть. Оп. И все. Готово место для свинюшек. Вот. Готово. Надо еще так. Раз, два, три. Это будет раз, два, три и четыре. Опять столько же будет это. Так это вот так, это вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Еще два блока вот сюда осталось поставить. И забор. А вот как буду заводить сюда коров или корову или, или как там эту овечку, то это я не знаю. У там еще и курочка. Две должно быть, да. Так, давай корову по уберу. Оп, и давай идем туда. Давай, да, да. Главное, чтобы ты не упала. Ведь ты у меня тут единственная. Корова. Давай, давай же. Оп, оп, оп, оп. Сейчас коровы уже не убегают. И последний загон. Это для курочек. Раз, два, три, четыре. И вот так делаем. Оп, оп, оп. Я все положил уже. Ну ладно. Беру это забор. Раз. Два. И вот так соединяем. Так, это вот сюда. Осталось положить и скрафтить калитку. Оп, оп, оп. Оп, все. И сейчас корочек возьму с собой. Давай. Ладно, овец. Давай-ка. Давай иди. Вот, видите, она, она даже и не бежит, я не пойму. О, корочка побежала. кш ш ш А, она на блок побежала. Там, где она и появилась. Ладно, это ее выбор. Я вот сюда... Оп. А, не получилось. Давай же. Давай. Вот, наконец-то идем, идем, идем, идем. Идем. Идем, идем, идем. А, стой. -а -а -а. Давай. Я забыл то, что у меня есть эта пшеничка. Давай. Все, будьте тут. Все, наконец-то. А теперь можно и покопать и блок. Осталось 3 минуты. Я почти 6 минут загонял этих животных. Ну и строил местность для них. Ну и строил пол. Например, как сейчас я строю. Так, и осталось... Оп. И просто осталось уже две минуты. 20 секунд. Через 2 минуты. две секунды. 2 минуты. Ой, какой. Ладно, буду копать. О, мне уже береза выпадает. А, она еще давно у меня выпадает. Я уже даже и забыл. М -м. Не, пока что мне и так сойдет. Всё so, нет, э -э, это тут сюда, и вот сюда пусть выходит. У этого только один выбор, у этого будет два выбора. У этого целых четыре выбора будет. И вот. А остальное я просто так золотаю. О, прям на глазах. Скоро буду рассортировать вещи свои. Склад я решил вон на той стороне построить. Какой я дерево лопатой добывал? Ладно. Глина, земля, как обычно. Хотелось бы быстренько, чтобы у меня была новая фаза вторая там какая о как раз ты мне кровка нужна ладно приходит все так загонять ну ладно пусть будет так давай вот и заходи вот теперь как минимум каждого вида по две штуки у меня животных Лотерий лайк нет. Ладно, уже через 30 секунд мы должны прощаться. Ладно. О, новая фаза сейчас будет. Золотая мороковка. И... Да, я только сказал то, что хочу. Новую фазу. Ура. Я так складирую все на место. Дерн. Это хорошо. Помню, конечно, вот тут уже дерн есть. Ладно. 8, 7, 6, 5. Не успеем. Блин. Пока.